Какой срок разработки дизайн-проекта фасада? Средний срок разработки дизайн-фасада составляет от 15 до 25 рабочих дней. Но также хочу отметить, что срок напрямую зависит от заказчика, насколько быстро вы будете давать нам обратную связь.